Проблема ВСД – это очень часто встречаемая проблема на просторах СНГ, поэтому неплохо было бы знать ее симптомы и ее последствия, последствия этой проблемы. Давайте, значит, начнем с симптомов. Симптомы я лично я делю на два лагеря, есть психологические, эмоциональные и есть физические. Давайте начнем с физических. Итак, часто встречаемые, что вот прям очень сильно встречается, это какие-то дискомфортные, болевые ощущения в области сердца, это затрудненные дыханики, проблемы с дыханием, это болевые или какие-то дискомфортные нарушения в ЖКТ, то есть в животе, возможно это будут просто какие-то дискомфортные ощущения, то есть живот болит просто так, к врачам приходишь, они говорят у тебя ВСД, может быть это связано с кем-то, с какой-то диареей или еще с чем-то. Также, что касается Физических симптомов это подпрыгивающая температура вплоть до 38 градусов и потом опять опускается 36,6. Это также давление, это головные боли, это головокружение, это ну это уже больше к последствиям, но тоже можно отнести к физическим симптомам. Это сниженная работоспособность, то есть на 50% и более. То есть это существенное снижение работоспособности, когда раньше человек, например, работал, все было нормально, сейчас он чувствует там при такой же интенсивности, при таком же объеме работы, какую-то усталость, какую-то нервозность, какую он не может сконцентрироваться и так далее, вот это, то, вот это то самое. Еще нарушение сна, тоже можно как последствия, можно как к симптомам физическим. Человек ложится ночью, вроде он весь день не спал, бодрствовал, ложится спать ночью и начинает ворочаться в голову лезут какие-то дискомфортные мысли, а может быть просто какие-то, знаете, дурные, но все равно заснуть не получается, и сон какой-то такой весь э, куцый. Вот, это тоже можно отнести к симптомам э, физиологическим ВСД. Теперь, что касается психологических симптомов. Психологические симптомы – это э, скачущая эмоциональность, такие американские горки некоторые, ну, понятно, э, в контексте генетики человека. Вот, это... Повышенная раздражительность, это повышенная обидчивость. Также есть, поскольку ВСД это ситуация, связанная с нервами, связанная с центральной нервной системой, с периферической нервной системой. А также те какие-то неврозы, которые раньше человек может быть как-то забивал, как-то их отодвигал, защищался от них, сейчас начинают вылезать наружу, ощущаются более остро. Человек может думать, что это новые неврозы, но чаще всего. Это старые неврозы. Новые неврозы тоже могут появляться, но это все-таки пореже. В основном вылезают старые неврозы. Да, состояние такое унылое. Вот, да, это самое то. Унылое говно вот такое вот, которое еще как-то и обижается, и злится. Ну вот, да, это что касается эмоциональных симптомов. Теперь переходим, значит, к последствиям. Последствия, последствия знаете, разные. Например, последствия будут очень сильно отличаться для ребенка и для взрослого человека, там, скажем, мужчины или женщины, которые страдают от ВСД. Последствия все разные, зависит очень сильно от генетики, от возраста, от тех заболеваний, которые есть плюс к ВСД и так далее. Но давайте с ребенком, с детей начнем. Значит, если ВСД есть у ребенка, у подростка, может быть, вы сами подросток, может быть, родители смотрят, то в таком случае это ну, лучше горькая правда, чем сладкая ложь, это хреново, это плохо. Почему? Потому что ВСД это такое, знаете, хроническое не совсем подходит, это такое, такая проблема, которая, которая комплексная и долгая, тягучая, понимаете? То есть ребенка, если это ребенок, то его уже долго что-то и много достает, то это, как сказать, это ребенок, который уже хапанул жизни, ну как-то так, то есть которого постоянно что-то прессует, да. Ну, это плохо. Почему? Потому что, когда происходят даже пусть небольшие искажения в здоровье, в каком-то психологическом развитии, в самом начале, то дальше это даже несколько градусов может сильно изменить вектор движения в дальнейшем. Это, конечно, плохо. Вот, Что, если мы говорим, да, давайте о пожилых людях, если это ВСД пожил, пожилых людей, если это женщины старше 50, то это будет очень болезненно протекать менопаузы, очень негативно. Если мы говорим о мужчинах старше 50, то это, конечно, тоже фиговая это зона риска, почему потому что мужчины в России также живут около 65 лет, ну, я точно не помню, 64-67, где-то там цифра, вот, ну, это плохо, почему потому что, ну, как бы, это напрямую влияет вот на эти годы жизни. Если мы говорим о среднем возрасте, где-то там от 18 до 45, для этого возраста, ну, что я могу сказать, для этого возраста страдает эффективность. Конечно, то, что и нужно в этом возрасте, то есть, ну, опять-таки, если вы ходите просто в офис просиживать штаны, то это не так сильно отразится, например, если вы строите, активно строите карьеру, или если вы занимаетесь бизнесом, предпринимательством, то это, конечно, помешает, потому что, ну, если у вас сниженная работоспособность, если у вас повышенная какая-то эмоциональность, обидчивость, неврозы лезут, Но, ребят, о чем речь, или если вы где-то на заводе работаете, там, физическая работа, или вам нужна внимательность, то это тоже будет сказываться. На отношениях людьми, с людьми это как сказывается? Сказывается, ну, негативно, опять-таки, обидчивость, затрудненное дыхание, тремор какой-то, подпрыгивающее, значит, давление, потливость, ну, ничем хорошим это тоже не оборачивается. Значит, более подробно я рассказывал про механизмы работы, про механизмы формирования ВСД в другом ролике, он будет где-то здесь. Также, если у вас есть какой-то личный вопрос ко мне, касательно какой-то личной вашей проблемы, можете его задать где-то снизу, есть ссылка, там на сайте найдете номера на WhatsApp или Telegram. Всем всего доброго, будьте здоровы и будьте счастливы!